Центральной темой минувшей недели оказалась перестройка российского автопрома. Замену выпавшим компонентам находят АвтоВАЗ и УАЗ. Калининградский автотор перевернул корейскую страницу и готовится принять неких новых партнеров. Но куда лучше к санкциям оказались готовы производители тяжелых машин. КАМАЗ закончил строительство испытательного полигона и намерен освоить пятиосные самосвалы. От трактора строители бодры выступили на московской выставке Агросалон удивив несбыточным для легковых брендов уровнем импортозамещения. Собственные трансмиссии и российские двигатели оказались не где-то в далеких планах, а прямо здесь и сейчас. Иран предлагает АвтоВАЗу наладить совместную сборку автомобилей. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель совета директоров Ассоциации производителей запчастей Ирана Наджафи Манеш.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 последними выпущенными здесь корейцами, как выяснил телеканал Автоплюс, оказались модели Kia, а точнее городские кроссоверы Soul и рамные внедорожники Mojave. Дилеры марки Kia уже успели получить партию Соулов. Правда, фактические цены сильно отличаются от рекомендованных представительств. Продавцы смело прибавляют от 400 до 600 тысяч рублей, поэтому спрос на автомобили весьма умеренный.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 Сами продавцы вдобавок наладили активные поставки серых машин, которые обойдутся клиенту заметно дешевле официальных. А вот бюджетные модели Kia Rio и Hyundai Solaris импортировать неоткуда — это чисто российские модели, которые сильно отличаются от китайских аналогов. Переходим к тяжелым машинам. КАМАЗ запустил собственный испытательный полигон, расположенный непосредственно возле научно-технического центра компании.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 В движение новинку приводит КАМАЗовская шестерка, форсированная до 550 сил. Машина оснащается 30-кубовым кузовом шириной больше 3 метров. Такой нужен, чтобы внутрь спокойно помещался 3-метровый ковш погрузчика. При цене около 20 миллионов рублей подобный самосвал обойдется дешевле, чем Белла аналогичного тоннажа.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 Обширные планы по импортозамещению обрисовал и рост «Сельмаш».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 Ради этого в двадцать третьем году в Ростове-на-Дону запустят новый завод.